Сорт острого перца Фиджан Бонга. Это еще одна разновидность Хабанера. Такой хабанера красного цвета. Который выдает громадные стрички неимоверных размеров. Вот посмотрите, размеры этих стричков. Просто гигантские. Вот такие вот стрички здоровенные. Сегодня 7 октября. Очень много дождей. И вот от дождей. Он начал напитываться, и его начало разрывать, начал трескаться. Острота такого персика от 300 до 400 тысяч сковелей. Высота куста может достигать от 80 сантиметров до полутора метров. Очень высокоурожайный, очень большое количество плодов у него. Срок созревания такого перца 120 дней. Смотрите, какие перцы просто невероятно сейчас рву, покажу у меня рука не маленькая посмотрите какой он в руке сейчас отсорву еще вот такие вот перцы видите какой размер у них и это избытка влаги их начала разрывать начали наливаться соком очень вкусный реально фруктовый аромат у этих плодов. Вот такие вот они помятые, ребристые и очень вкусные. Этот сорт можно выращивать у себя на подоконнике. Если выращивать его в горшке, у него высота будет в пределах 30-40 сантиметров. У меня здесь высота кустика не превышает вот до развилочки ну, сантиметров где-то 25. И у вас будут вот такие вот шикарные, крупные, неимоверные плоды, вкуснейшие. Смотрите, какая красота.